Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу и сегодня у нас второй урок марафона пошива по пошиву комбинации. Итак, все очень легко и просто, сегодня будем кроить. Расскажу сейчас немножечко про лекала. Ну и соберем изделие, чтобы посмотреть вообще, что получается. Итак, я решила, что по красной линии, вот как я делала моделирование да, на основе вот этого вот клина, мне как-то слишком много вот этой будет непрозрачной территории, да, непрозрачной области. Я хочу, чтобы все-таки было больше гипюра, чтобы комбинация смотрелась легче. Вы тоже делаете на свое усмотрение. То есть можете оставить такие вот более крутые а, линии, более низкие. Я буду ориентироваться на синюю линию. То есть сделала такие лепестки чуть-чуть поаккуратнее. Красная, вот, я уже на это не ориентируюсь. Естественно, чистое лекала я заготавливать уже не буду. Мне достаточно этого, я все вижу. Вы тоже работаете, как вам удобно. Теперь я буду использовать... Вот, то есть, смотрите, что у меня по переднему полотнищу, да, в принципе, то же самое будет и по спинке. Если хотите, можете спинку сделать, ну, я не знаю, вот... Вот такой вот сплошной, да, чтобы не было вот здесь вот открытых ягодиц. Например, спереди у нас вот, вот такой лепесток, да, а по спинке мы можем его сделать. То есть, представляем, что продолжаем сюда вот эти линии, и по спинке она будет, эта линия такая вот, ну, то есть все бедра у нас будут прикрыты. То есть, останется только внизу гипюр, а сверху будет непрозрачная область. Но так, я думаю, логичнее. Это самое главное, чтобы у нас область, вот этот вот уровень, Uh, задние детали, он совпадал, естественно, с передними, с передними вот этими лепесточками. Итак, можно, в принципе, приступать, uh, я могу вырезать. Единственное, можно перевести деталь спинки уже на другой листочек кальки. Но я сейчас, скорее всего, я вырежу просто вот эти лепесточки, раскрою и потом просто склею скотчем и буду уже вырезать все остальное, ну спинку. Так по нашим треугольечкам по бралетику, вот они нормальные. Мне, мне хочется сохранить этот острый угол, мне хочется, чтобы треугольник был такой достаточно высокий. Так мне нужно еще здесь вот немножечко остановить, чуть-чуть. Ну, у меня такой черновое лекало. но это простая вещь, простое изделие, поэтому я не боюсь здесь ошибиться. И вырежу потом прямоугольник, это на сборку сантиметров 5-6 шириной у меня будет промежуток между вот этими треугольничками бралета и между самой нижней частью, между юбкой. То есть я сделаю такой как бы ну, а пояс под грудью, да, к которому будет вся эта конструкция крепиться. Так, поэтому начинаю с юбки. Так, ну здесь я сделаю себе надсечки, чтобы понимать. Потом как совмещать. Если вы заготавливаете лекало прямо вот так, как положено, передняя деталь, спинка, каждый лепесточек, подписываем. Боковой шов, боковой шов. Кстати, здесь можно будет, если позволяет ткань, то вот у меня не позволяет материалы. Можно не делать боковой шов, можно сразу укладывать вот эти детали все в круговую. То есть сделать изделие без боковых швов, а оставить шов только центральный по спинке вот дальше если вы заготавливаете все лекала то обязательно делаем припуски на швы значит делаем припуск на шов и вот к этому лепестку да вот так то есть к полукругу но для этого нужно естественно все это разрезать и снова перенести на лист на, ну, на новый лист кальки сделаем припуск каждой детали по всему периметру припуск зависит от того на чем вы будете собирать все эти детали я буду работать на оверлоке припуск у меня там где-то 6 миллиметров поэтому здесь будет достаточно мне оставить 6 миллиметров вот ну и собственно все подписываем все стороны чтобы не потеряться в пространстве и можно приступать к раскрою на ткани я все делаю ну, не усложняю себе жизнь как всегда <laughs> не скажу что это лень но как бы хочется оптимизировать процесс поэтому я сейчас все вырежу, сразу заложу припуски, ну, когда буду вырезать, раскраивать уже на ткани, на плотне. Ну и, собственно, все. Дальше. О чем еще здесь можно поговорить? Нить основы можно сохранять такая, какая она есть. Вот она у нас черным цветом выведена сюда. Это середина переда. Она может быть параллельно середине переда. А также можно... А вот по середине переда выложить по косой, то есть это будет косое направление. Опять же, если вы располагаете достаточным количеством полотна, и по косой тут будет укладываться ну, такими большими фалдами, тоже красиво. А мне будет достаточно и обычной укладки, когда доливание совпадает с середины переда, поэтому, потому что и так эта вот юбочка, она ляжет, потом, когда соберется, должна да, фигуре повиснет, скажем так, и будут красивые фалды. Ну, сейчас мы это посмотрим, кстати. Так, я начну крой с репюра быстренько. Вот потом подкраю э, все эти лепесточки. И дальше уже верну на место детали, приклею, вырежу спинку и буду раскрывать спинку. Переднюю деталь я кроила в разворот, естественно, потому что тут у нас асимметрия. Кстати, хочется уже посмотреть, что получается, так интересно. Это у нас нижняя деталь э, спинки, ну, заднего полотнища нашей юбки. Сгиб материала, сгиб кальки спокойненько, потому что вот эта нижняя часть, мы понимаем, что она у нас... Одинаковая с двух сторон, симметричная деталь, поэтому выкраиваю и сейчас будем соображать дальше, как нам собирать. Сразу же подкраиваем для себя детали бралета, верхнюю деталь да, нашей комбинации и выкраиваем полосочку, если это нужно, вот этого пояса. Так, теперь мне нужно сообразить. Я не буду делать с рельефом, девочки, потому что ткань у меня, ну, полотно очень нежное. Я сделаю, я даже не буду делать выточку, я здесь присоберу на сборочку. Вот, можно сделать сборку чуть больше вообще раздвинуть, да, вот эти детали, сделать шире выточку и э, присобрать уже прям хорошую сборку. Опять же, если вы не хотите, чтобы детали чашки были прозрачные, то дублируем этот крой, например, бельевым поролоном. Или же вот этой непрозрачной тоже материей, да, ну, шелк или бифлекс, из чего мы шьем, смотря с чем вы работаете. Так, приклеиваю. Можно сделать в два слоя гипюр. прикалываю, чтобы не опять не потерять ориентацию в пространстве, где у нас боковая часть, где у нас центральная. Припуски учитываю и краю вот так вот целиком без учета выточки. Припуски по линии декольте и по боковому срезу на обработку резиночкой эластичной тесьмой у меня эластичная тесьма где-то ну, сантиметр ширина поэтому по линии декольте и по боковой части я оставляю припуск по сантиметру если хотите вы можете если вы работаете с вистонным краем с кружевым, да тогда укладывайте обязательно делаем то рельеф здесь обязательно да чтобы уложить по прямой линию декольте и линию бокового шва к фестонным краям. Сейчас я вам покажу. У меня есть тут в запасе где-то кружево. Я сейчас покажу, как это должно выглядеть. У меня это вот так. А если вы работаете, ну вот, например, с кружевым, у которого, ну, которого фестонные края, и вы хотите их сохранить, тогда обязательно... Давайте... Все, я уже вот так вот распарю, раскалю. Тогда мы делаем рельеф, разрезаем да, нашу деталь и укладываем вот так вот прямым краем декольте сюда и прямым краем бокового шва, если мы хотим, да, чтобы у нас красивые лепесточки были, тоже вот сюда, вот так это будет выглядеть у нас, и вырезаем наши детали. Потом, когда мы их соберем, да, когда мы их соберем у нас получится, что... Вот такая деталька маленькая, да, треугольничек, но с двух сторон фестонные края, потом это все соберется и будет красиво. Все, и мне осталось подкроить а, поясочек по прямой. Так, теперь смотрите, а, что мы будем делать. Мы собираем да, мы собираем как верхнюю часть, да, она у нас будет вот такая, но сейчас я буду делать макет, грубо говоря. У нас должно что получиться, середина от этого поиска э, мы должны уже в чистую обработать все стороны наших треугольничков, бралета. Если у нас, например, э, поролон, подкладываем, обрабатываем, э, собираем на сборку, либо делаем выточку, либо рельеф. Да? То есть, э, что мы делаем, собираем сначала две детали по рельефу, если он у вас есть. Если нет рельефа, как у меня, э, выточку делаем, либо, если не хотите выточку, сборочку да? сделали. Дальше. Потом мы будем притачивать эластичную тесьму к линии декольте и к линии вот этого как бы, ну, боковой части чашки. Если вы делали фестонный край, то я тоже уже показывала не раз, когда мы с вами шили трусики. Фистонный край оставляем вот таким чистым, но к изнаночной стороне просто в накладочку, в нахлест пришиваем резиночку, просто с швом зигзаг к изнанке, чтобы она у нас ну, просто держала фестонный край. Это мы с вами будем еще делать, я покажу. Просто пока объясняю, как это будет выглядеть. Да? И обработанные вот эти вот чашечки мы будем пришивать к верхней части пояса. Все. У нас будет заготовка. Дальше мы заготавливаем, например, юбку да, и пришиваем уже юбку к нижней части пояса, и потом уже все остальное. А, бретели, средний шов, например. Я пока верхнюю часть оставляю. Я ее оставлю на следующий урок, на пошив всю обработку. Сейчас я просто соберу ее к сборке, вот необработанную, приметаю, приметаю, и уже шить буду, ну, как бы стадия пошива, у меня будет нижняя часть. То есть я хочу начать с юбки, потому что уж очень она мне не дает покоя. Поэтому в сегодняшнем уроке мы с вами соберем вот эту юбочку, я сразу буду собирать ее на аверлоке, Вот. И просто соберу, приметаю верхнюю часть, чтобы посмотреть, ну, скажем так, макет сделаем, да? Ну, пусть у меня это будет макет. Вот. А в следующем уроке я уже покажу, как обработать полностью верхнюю часть. И, собственно, за закончим изделие. Так. У нас будет юбка. Это вот спинка. К ней вот так пришьется. Еще вот это вот. Дальше спинку откладываю, и вот такая у нас получится передняя часть. Вот честно, мне прям хочется целиком ее сделать из гипюра. Но раз у нас уже просто все-таки нужно показать, как это будет. Так, со спинкой все понятно, да? И с передней деталью. И вот у нас получается короткая часть, вот нам нужно будет собрать вот так. Девочки, сейчас просто показываю, и скажем так, пусть у меня это будет такой а макет для вас, да, чтобы вы посмотрели. То есть вот она часть, дальше у меня должна совпасть вот эта вот спинка по боковому шву, да, и уже нижняя часть. Так, теперь про последовательность сборки. Смотрите, если у вас так же, как у меня, с боковыми швами, ну, естественно, я сейчас все это буду собирать, делать небольшую осноровку, вот здесь сопряжение вот этих уголков, чтобы не было вот этих ну, уголочков, да, плавно линию буду выводить, естественно. Как я буду делать? Я буду собирать сначала вот эти непрозрачные детали, потом прозрачные детали по боковому шву, а потом уже пришивать вот эту прозрачную к непрозрачной. То есть я сейчас сшиваю по боковым швам вот эти детали из бифлекса, делаю осноровку, естественно, после сборки приутюжу шовчик, да. Вот это вот все, все мелочи я сейчас остановлю. Дальше я по боковому шву, по боковым швам собираю детали из гипюра. Тоже смотрю, вот если нужно, сноровочку делаю. И потом уже, потом вот эту вот прозрачную часть буду вшивать в непрозрачную. Так, я достаю оверлок и собираю просто по боковым швам все вот эти детали. Теперь смотрите, когда у нас собрана верхняя часть она у нас пока вот такая да кстати без среднего шва а, по спинке чем меньше шов тем лучше можете сделать можете не делать я не делала я ставила только боковые и теперь у нас все замыкается на центральной части вот на этой на асимметричной и мы вшиваем лицевые стороны друг с другом складываем и по контрольным точкам Ну вот грубо говоря да мне нужен вот этот верх а, вколоть вниз боковые швы у нас как ориентиры да Боковые швы мы совмещаем и по этим закруглениям аккуратненько все вкалываем, можно вметать. Ну я прикалю и пойду сразу на оверлок. Вот так вот аккуратно. То есть у нас детали должны быть друг в друга собраны, вколоты. И начинаю вкалывать. Так, у нас получается, что строчить мы должны потом по нижней стороне, да, по более... Так, нет... Да, по гипюровой, потому что швы мы будем заутюжить наверх, на непрозрачную сторону. Вот. А вкалываем, вметываем по вот этой самой выпуклой стороне. Поэтому вот так вот аккуратненько, не натягивая детальки. Одну в другую по всему кругу аккуратно. Все вкалываем. Можно для надежности даже все вметать. Итак, друзья, вот у меня подходит к завершению мой логический процесс. Все, вкололи, например, в металле. Тут я оставила себя еще припуски. Проверили себя еще раз. И я сейчас буду на оверлоке тоже собирать, ну, сразу под оверлок. И соберу всю эту юбочку. Потом я, как и говорила, соберу на пояс бра, то есть все детали вверх снизом и мы с вами посмотрим уже на манекене вообще что получается какая наша задумка потому что мне прям самое интересно а в следующем уроке уже будем окончательно дошлифовывать все узлы до да, обрабатывать так ткани у нас эластичные все тянется поэтому с этим учетом у меня вот хорошо все пройдет и грудь и грудь Вверх и низ, вот, проверяю сейчас все, и под оверлок стачивать, потом на утюг все это дело. Итак, друзья, сейчас мы смотрим, ну, давайте я назову это макетом, потому что у меня все равно это будет изделие, и начну я вот с чего. Смотрите, вам сейчас может показаться, что вот эта непрозрачная часть очень тем, ну, такая темноватая, но делаем скидку на то, что раз, манекен у нас светлый все-таки он такой молочный, да, тело у нас потемнее, поэтому вот это вот все, если что, ну, нивелируется потом на фигуре. Это раз. Во-вторых, все-таки моя задача вам показать, чтобы было наглядно. Это то же самое, как я делаю когда показываю, например, какие-то строчки да, или операции и намеренно, например, выбираю на светлую ткань более темные нитки или наоборот, на темную ткань более светлые нитки, чтобы вам было видно ну наглядно. Поэтому и здесь, чтобы вот эти участки вам были наглядно просто видно, э, оттенок... Вот этого бифлекса у меня темнее чуть-чуть, чем э, гипюр, ну плюс еще белый манекен. И что мы видим? Так, вот здесь я, кстати, растянула, я наколола, юбку я собрала уже на оверлоке, потом можно будет дать еще отделочную строчку, все это, естественно, поутюжить. А вот здесь немножечко подрастянулась, я собрала на булавочке, э, уголочек можно сделать поострее, он будет поострее вот здесь. Это раз. Да? Дальше. Смотрим, что мне очень нравится, что вот это вот... Так, здесь булавочка. Мне очень нравится, что есть прямой обычный поясок, который соединяет у нас вот эти чашечки бролета и юбку. Так смотрится более приталино. Но можно, если вы хотите, то можно сделать вот этот поясок более узким. Но ну, мне кажется, 4-5-6 см смотрится прям вот гармонично. Можно также эту юбочку начинать сразу из-под бралетика. Но все-таки с поясом лучше. Дальше смотрим, что вот эти лепестки, хорошо, что я их сделала поменьше, да, они такие глубокие были, сохраняется воздушность из-за того, что у гипюра большая площадь. Дальше, что еще? Вот сюда потом при окончательной отделке, вот в этот уголочек, можно будет сделать бантик с шелковыми ленточками, которые могут свисать. Да? То есть красивый бантик с двумя или с четырьмя окончаниями сделать. А дальше обязательно нужны будут трусики в комплект к такой комбинации, либо в цвет самой комбинации, либо какие-то телесные. Либо, смотрите, можно сдвинуть еще больше этот угол, то есть не так, как я сделала, ну, как обычно, да, вот сюда под середину основания груди. Можно сдвинуть еще дальше, и тогда, ну, и более такой крутой сделать э, поворот лепестка, и тогда вот эта паховая зона будет непрозрачной, будет не видна. Это тоже как вариант, чтобы вы учитывали все эти нюансы. Дальше. Бралет я собрала просто тоже пока на булавочку, на сборочку. Естественно, все это еще окантуется, обработается эластичной тесьмой. Тесьма, кстати, тоже будет чуть, -чуть темнее, чем гипюр. И, собственно, это будет тоже очень красиво, как мне кажется, потому что будет считаться с микрофиброй. Сейчас я достану. Просто даже покажу. Вот она уже будет просвечивать сквозь, да, микрофибру, будет мелкий фистончатый край, и вот эта окантовка будет уж очень хороша. Причем мы еще с вами обработаем вот этот вот, ну, скажем так, поясок, да, это все тоже будет держаться на эластичной тесьме, плюс будут бретели, и изделие, естественно, приобретет законченный вид. А сейчас мы пока вот смотрим просто баланс, которые, в принципе, мне нравятся. А потом надо будет обработать, немножечко выровнять низ изделия, потому что из-за того, что по косой провисает. Ну и, собственно, все. Все, что я хотела. Дальше немножечко манекен меньше моего размера, который я предполагала, то, что я делала на себе. И я потом по меркам, ну, буду мерить уже за кадром на себя, естественно, все вот это вот подгоню. но У меня и не, не стоит задача и цели, так, ну вот спинка, вот так вот смотрится спинка, тоже очень красивая и нежная. Дальше, если вы не делаете средний шов, но не проходите в эластичную вот в эту ширину, то вы можете сделать застежку сбоку, то есть вот здесь вот можно сделать, ну, шов да не затачивать его и окантовать просто этот этот момент и сделать навесные какие-то воздушные петельки на на пару-тройку пуговичек потому что нам нужно будет чтобы у вас грудь если вы через голову надеваете да буквально прошла вот в это вот в это вот небольшое отверстие чтобы чуть-чуть здесь хватало ширины но у нас же все-таки это не какое-то платье такое, до да, которое мы шьем по фигуре футляр поэтому вот эта слабина немножечко в комбинации и воздушность она должна присутствовать и даже если она есть, то вот эта вот лишняя слабина она потом сажается на бретельки И реально вот комбинация получается, она знаете, как бы струится по телу. Она его не обтягивает очень сильно, остается воздух, и тем самым мы добиваемся легкости силуэта. Ну, все, в принципе, я довольна результатом промежуточным. На следующем уроке мы с вами будем обрабатывать верх. Работать уже с низом, посмотрим, что у нас с бретелями и, собственно, получим готовый результат. А пока, ну как задание такое, да, в конце этого урока, вам нужно будет все это дело собрать на себя, посмотреть, уже окончательно собрать юбку, как я на оверлоке, ну и посмотреть, устраивает вас. Может быть, что-то хотите добавить, может быть, перекроите форму чашек. То есть тут вот, на этом промежуточном этапе можно носить какие-то корректировки. Все, на сегодня наш урок закончен. До встречи на следующем уроке.